И не песню. Привет, ты на канале Мэджик Пэт, и мы наконец-то записали песню и сняли клип на миллион мэджиков, подписывайся чтобы нас было еще больше, а я уронила микрофон. Упс. Юху, привет, привет, привет, я Эйван. Эйван, да я начну. Нет, Софи, я начну. Короче, ребята, привет, я Эйван, пиши волшебный комментарий. И ставь нам мэджик лайк. Я Софи, а это Миша. Миша лайк. Like. Короче, мамуль как всегда, а я покемон для мечу. и я лечу в Питер. 16 сентября на Pet Days вместе с Аней. Пошла все приготовлю для клипа. 16 сентября в 16.30 на фестивале Pet Shop Days в Санкт-Петербурге. Покемон будет с Аней. Будете фоткаться и общаться. Сейчас, я почти все починила. А пока у нас не выходили ролики на канале, на нашем канале Magic Family вышло целых два видео. Одно грустное, про то, что с нами больше нет нашего хомячка Рики. А второе вышло сегодня, про целую кучу покупок для нас всех. Мы ссылки оставим в описании, только Потом обязательно сходи и посмотри, а на Анином канале. Тоже два новых видео. Одно вышло сегодня, это влог из Берлина. Куда она ездила, встречаться с блогерами. А второе, это ролик называется Хайпанутые. Короче, целых четыре видео. А мы начинаем. Подпевай мне, подпевай мне, подпевай мне. Подпевай! Подпевай мне, подпевай мне, подпевай мне. Подпевай! В жизни всякое бывает, и не очень, когда одиноко станет через слезы и печаль. Твои письма сквозь экран Тебе кричали В этой жизни много смысла Не оставайся никогда Вспомни в этом мире точно много Ми! Yeah. Спасибо вам, ребята, за миллион. Надеемся, нас будет еще больше. Да, нас уже миллион пятьдесят. Подписывайся на наш канал, ставь лайк нашей песне и нашему клипу и пиши комментарий. Иди смотри видео.